назад я начал разбирать тему которая называется сферат омер и севрита сферат омер это исчисление снопов и звучит это слово реально заповедью в леви 23 главы с 10 стиха там написано со второго дня песах Исчисляй снопы омер на иврите я объяснял, что значит «омер» и говорил, из чего эти снопы состоят, из ячменя. Я надеюсь, что за эту неделю каждый из вас испытал возможность сварить ячменную кашу и поесть ее. По крайней мере, мы с семьей точно один раз ее ели за это время. И э, вчера, во время шабата, Ширли сделала из этой ячменной каши шикарную паштиду. И всем очень понравилось. Но, как я говорил, потрясание снопом, связанным из колосьев ячменя, оно очень символично. И мы можем по-разному толковать. Или это то, что может расти в любом месте, или можно перевести из любого народа, будут возданы Богу плоды, вознесены молитвы и служения или что мы можем из любых обстоятельств извлекать доброе, как ячмень, и оно будет полезным и благословенным. Поэтому э, понимаете, что эти слова, они крайне пророческие. Также мы говорили, что в еврейской традиции существует, я не хочу сейчас касаться э, обычая, э, когда есть эцев, скорбь в память о умерших учениках Раби Акива. Я в прошлый раз говорил о некоторых сомнениях на эту тему, но я хочу сказать, что в еврейской э, традиции есть такое понятие, как 49 уровней совершенствования души. И опять здесь не знаю, сколько их-то на самом деле, 49, 490, может просто 7, 7 14, не знаю, не имеет значения сколько, но без сомнения идея, когда мы развиваемся в своей внутренности, чтобы быть готовыми. Нечто подобное совершалось с нашим народом по исходу из Египта и по приходу к горе Синай, там, где Небесный Отец дал свою Тору и совершил нечто невообразимое с нашим народом то я хочу сказать, что это да и Амен, и оно существует. И я просто хочу напомнить, что на прошлой неделе я разбирал уже несколько интересных пунктов. Напомню тем, кто подзабыл, вы сможете потом зайти в Оазис Медиа и посмотреть э, эти уроки. Я говорил о сухих костях Иосифа, что они значат, и огненный и облачный столб, который сопровождал народ. Я говорил о том, что произошло, когда наш народ погрузился в Моше, или точнее вместе с Моше, прошел через столб облачный и Красное море. Я говорил об испуге, о чуде, о вере. И я говорил еще об событии, которое произошло за эти 49 дней с нашим народом, когда они подошли к Маре, Мара на иврите, горечь, вода, которая оказалась горькой, и Бог показал Моисею дерево. Я говорил о пророчестве, и что это дерево значит? Что это было ясное символическое указание, что в будущем древо принесет сладость. И мы говорим о кресте Мессии, который может изменить дестани, будущее каждого человека. Сегодня я продолжаю говорить о тех событиях, которые случились с нашим народом до того, как они пришли к горе Синай и получили Тору, и с ними совершилось невероятное национальное чудо. И я буду прозбирать еще вот этих несколько событий в продолжении этой идеи сферат-омер, какие-то вещи, которые влияют на нашу душу, и что мы должны извлечь из всего этого. И, к сожалению, или точнее это факт, но почти каждое событие в некотором роде связано э, этому событию предшествовал ропот, то есть мы рабочущий народ и Новый Завет на эту тему также комментирует, говорит, они не вошли в обетованную землю, потому что постоянно раптали и заводили себя до негодования и это определенным образом связано с паршанутом, который сегодня Дима дал что мы начинаем говорить о человеке и незаметно скатываемся к сплетне. То же самое очень легко в негативизме или в моментах негативизма, который мы не погашаем своей волей внутри себя, мы скатываем просто к возмущению и ропоту. И это то, о чем я учу уже несколько недель подряд э, по средам, и в еженедельных рассылках посылаю в шавеционные уведомления, там, где комментирую э, Матфея 5 главу, что очень много зависит от того, где мы можем остановить свои мыслительные способности. И Бог таким образом тренирует нас. То есть, если наша внутренняя совесть начинает подсказывать нам рега, рега, рега, рега, ты сейчас немножко э, Портишь, ты отравляешь себя негативизмом, Нина. Ты отравляешь себя негативизмом и подобным образом э, ты начинаешь склоняться в вот эту, вот, с, вот в эту по, поощрять вот этому таящемуся в нас в каждом злу возрасти и отравить нас. И это очень напоминает, как некоторые заболевают. Мы знаем, что в каждом человеке есть много и бактерий, и грибков, и всяких нехороших клеток, но все это удерживается в иммунной системе. Но если мы даем этому место, оно может просто подняться, развиться, и захлестнуть нас, и все, и мы сдались. Именно поэтому Господь говорит... Э Именно поэтому Господь говорит, будь хозяином своей голове, будь хозяином своим эмоциям, и тогда ты можешь останавливать когда накатывает на тебя что-то, волна негативная, останавливать ее, или сплетню, или негативизм, или критику, или ропот, или что угодно, обращаясь в противоположную сторону, или извлекая урок в благодарении, в направлении мыслей на Господа, в призыве помощи от Господа, в самоукреплении, и потом как тот САА, -а», как результат тебя выносит, в хорошие воды, в сладкие воды, и ты получаешь плод. Так мы контролируемся. Итак, следующее событие, четвертое, как я насчитал, у вас, может быть, другой счет, никаких проблем с этим нет. Событие, связанное с дарованием Манны. И сейчас мы находимся в книге «Исход» 16 глава. И я читаю с 12 стиха. «Бог говорит Муше». Бог говорит Моше, «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепелы, покрыли стан, и поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, как бы подсохла, и побелела, посветлела, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израиля, и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей им сказал, это хлеб, который Господь Бог дал вам в пищу. Манна. 40 лет после этого наш народ в пустыне ел эту манну. И вот, э, вот это событие, оно как бы внутри разделяется на три других подсобытия. Какие подсобытия? Ну вот три, если так уже четко говорить. Первое я уже сказал, ропот, то есть они стали роптать. Нету хлеба, хлеба, хлеба изрелищ. Хле, мы, мы хотим в Египет. Нам очень нравится египетский хумус, кафе турки и прочие ингредиенты. А здесь мы в пустыне и ничего другого нету. Второй момент, дарование манны, а третий. Манна и шаббат. Помните, там момент прописан, как манна падала с неба и появлялась на земле 6 дней, а в шаббат ничего не было, но в шиши у людей была возможность набрать две меры и на пятницу, и на субботу, чтобы в субботу просто войти в покой Божий. Я вот как бы коротко вот эти вот три момента прокомментирую. Итак, Аффект после прохождения Красного моря, тот ужасный страх, который посетил народ, когда они видели режущие и истыканные кольями колесницы фараона, они уже внутри изнывали от ужаса, ожидая погибели. Вдруг Господь вмешивается. Красное море разошлось, они прошли по суху, и море утопило все войско фараона. Радостная песнь Моше, пророческое состояние, полно эмоций, люди... И потом они опять начинают идти. По некоторым подсчетам, это уже было примерно 25-30 дней пути они были. И вот опять... Хорошие вещи подзабылись. И как помните, эта песня «Кипит наш разум возмущенный». Опять доброе забывается, а отрицательное начинает подниматься наверх. И это известно психологам, что вещи хорошие держатся в нашей памяти значительно меньше вещей отрицательных. Это, к примеру, ты заполнил лотерею, и пошел и выиграл в этот день, я не знаю, ну, 10 тысяч шекелей, потом сел в машину э, на радостях, надавил на газ быстрее, тебя остановили за превышение скорости и дали тебе 500 шекелей штрафа, то у тебя осадочек от этих 500 шекелей намного более тяжелый, чем та радость от 10 тысяч полученных, как призовой этот вот. Короче говоря, это наша природа. Это наша природа. Смотреть на вещи более отрицательно. И я не побоюсь сказать, наша еврейская природа. Мы еще более пессимистичный народ. Ну, это вот, наверное, такое гены Авраам. Сара и прочие разные обстоятельства. Шучу, конечно, все мы одинаковые. Но, короче говоря, именно поэтому Новый Завет, он, зная вот эту нашу способность очень быстро впадать в состояние разочарования, он говорит нам в Галатам, в 6 главе, с первого стиха, наблюдайте друг за другом, братья, «Если впадает человек, какое согрешение вы, духовные, исправляете такового?» То есть это вот этот вот зикарон или память о результате того, что случилось там в пустыне, когда даже видя огненный столб, раз какое-то маленькое обстоятельство – и депрессняк опять начинал рубить народ, и все начинали опять погружаться в эти эмоции воспоминания. Там у египетских шатров, даже под египетским игом, нам было лучше. Я хочу сказать, что это все, кстати, в нас по сегодняшний день лежит. И в некоторой мере им было легче. Легче. Почему? Потому что Присутствие огненного столба. Только представьте, они каждый день видели явное присутствие Господа, но с другой стороны, по всей видимости, глаза замыливаются. И этот эффект наблюдается у многих верующих людей. Когда человек приходит к вере, он переживает всплеск и духовно, и эмоционально, он рождается свыше. И он говорит, вау, какая тяга, как классно здесь, как я люблю всех вас. Мы поклоняемся Господу, чувствуем мурашки. И на каком-то этапе эти эмоциональные вещи, как бы ты привыкаешь к этому типу огненного или облачного столпа. И как только какие-то отрицательные обстоятельства возникают в твоей жизни опять, в этот момент ты опять начинаешь быть сверхчувствителен каким-то бытовым проблемам. Мы здесь, поэтому как бы легко осудить наш народ. Люди, ну что вы? Вот здесь ангел Господень посреди вас, а вы там, воды вам не хватает? Да просто сядьте, ожидайте. Ну вот еще немножко и рассылка придет, вам в дверь постучат, скажут, пиццу заказывали, кока-кола здесь в придачу. На самом-то деле... Все-таки это наша природа, и вот наш народ там начал бунтовать, и Господь говорит, я дам вам, и дает манну. ну Я вам рассказал, как природа, как наша природа срабатывает. Что значит манна? что обозначала манна, как пророчески толковать манну. Я не хочу пророчески ее толковать, потому что этих толкований достаточно в самом Священном Писании. И самый лучший метод толкования Священных Писаний, это смотреть, что сами Священные Писания говорят о тех или других событиях. В данном случае про манну пророк Неемия пишет такие слова, 9 глава пророка Неемии, 15-17 стих. Неемия, 9 глава, 15-17 стих, и там сказано, хлеб с неба ты давал нам в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли и овладели землею. То есть, Бог дал им в голоде, то есть, Бог знал эту нужду. Разве Небесный Отец не знает, что нас ожидает вперед? То есть, Немия комментирует, что это было... Сверхъестественное решение ситуации. Еще этот момент, сам еще толкует несколько иначе, и в Иоанна в 6 главе с 32 стиха, Он говорит: Хлеб с неба, Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, про себя Он говорит, который сходит с небес и дает жизнь миру. На что Ему сказали? Адуни, Адуна, Адуни, Мы говорим, здесь написано Господи в, в синайдальном переводе, но на иврите это означает, слово означает уважительный Адуни. Мы сегодня обращаемся, в магазин ты заходишь, просишь тебя Адуни, то есть уважительно, господин мой, там мистер, говорит, или вы в русском языке сэр, там в Англии. И тут сказали, Адуни давай нам такой хлеб всегда, ну, если ты обещаешь, а еще говорит им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать, то есть тот хлеб, манна, она насыщала временно, но она являлась символом о том, что придет другой хлеб, Машех, Иешуа. и вот зная все вот эти вот э, понимания, что это сверхъестественное решение, в нашей жизни, которая случилась там, в пустыне, или потом более четкое решение, когда сам Машиах является в нашу жизнь, мы задаемся вопросом все же, «Боже, а ты всегда нам будешь давать манну?» Хочу сказать, что Господь до сегодняшнего дня дает манну. Не далее, как на прошлой неделе наша сестричка Марина Кандыба писала, как... Господь сверхъестественно позаботился и достаточно финансово казалось во всех этих кризисных ситуациях. И я уверен, что многие-многие смогут рассказать подобную ситуацию в своей жизни, когда тебе не хватало, и вдруг хватило. Это вот эффект этой манны. И я думаю, что строить свое сердце, что когда есть нужда, Господь поможет и поддержит. Это абсолютно верно. Но приоритетней... Всегда знать, что мы имеем преимущественную манну, имя ее Ишуа Амашиях. И единственный совет из всего этого – смотреть за своим сердцем и удерживать его от, от чего? От ропота. То есть смотреть за сердцем. То есть вот этот урок манны – Удерживай себя от ропота, потому что и физически Господь позаботится о своих, и в вечном, вечная манна в Иешуа присутствует в нас. Окей, okay, следующий момент, который происходит, я, э, это следующий уже момент, который происходит в жизни нашего народа по пути из Египта в горе Синай, это событие, которое записано в исходе в 17 главе. Шемо Псуким Штайм Второй и третий стих. И тут наш народ приходит опять ропот. Пить дай нам. И ну, Мы понимаем, пустыня, жарко, сухо. Более миллиона, возможно, 3 миллиона человек, масса скота и всем надо пить, и они хотят пить, дай нам пить. Написано 2-3 стих 17 главы, укорял народ Моше, говоря, дай нам пить. И сказал Моше, что вы прицепились ко мне? Молитесь Богу, что вы бежите ко мне? Я что, вам могу э, заказать Мэй Эден, что ли? И жаждал там народ воды, роптал на Моше говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждой нас, детей наших, стада наши. Опять-таки, я вот когда читаю такой стих, себя вижу вот на месте народа, и я такой же, как и они, и вы такие же, как они, не обольщайте себя, ну, мы все одинаковые, именно поэтому в Иезекииле в 36 главе, там, где сказано, я выведу вас, из Галута, из диаспоры, приведу вас в землю вашу и очищу вас от идолов. Очищу вас. Я научу... Очиститься от идолов ⁇ это значит освободиться от этих страхов. Я уверен, что мы все еще по пути, когда ты можешь просто, полагаясь на него, ожидать. И вот с 5 стиха 17 главы Искот сказал, Господь Моше, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, ну, чтобы стояли возле тебя, и чтобы это было записано как свидетельство, то есть не, не просто старейшин возьми, чтобы они рот открыли и сказали, а, какое чудо, но чтобы потом было задекларировано, что там в ущелье ты знал просто огромное озеро, нет. Люди будут стоять возле тебя, ты будешь стоять возле скалы, и вот я стану, 6 стих, перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Муше в глазах старейшин израильских. И нарекли место, имя место тому э, Маса и Мерива. Маса – это как бы приключение или припирание, а Мерива – это когда мы ругаемся. И вот так вот назвали. И вот, короче говоря, и вот как бы из этого вот я хочу тоже сделать несколько подпунктиков, чтобы пояснить, что же там произошло. Я надеюсь, услышите меня. Первое, мы, как я уже сказал, по-прежнему испорчены рабством, так же, как и они, и они испорчены рабством, так же, как и мы. И я не то что оправдываю их, но ропот, исходящий из них, как и в предыдущем коротеньком уроке, что я давал уже сегодня, это наша проблема. Остановлись как бы Писание нас продолжает учить по пути к дарованию Торы, научитесь, сов -сов, в конце концов, не роптать, ну, ну, научитесь не ныть постоянно, научитесь не ныть постоянно, вот дети, вы вот знаете, они все время скубутся и когда в замкнутом пространстве, вот я сейчас на них смотрю и говорю, вы все время ноете, остановитесь на минутку, остановитесь на минутку, и все придет в норму. Даже взрослым нам иногда так тяжело делать. Это первый момент. Второй момент. Моше ударяет по скале. И мы знаем, что эта скала, она символизирует Машеха. И она символизирует, и про это место очень четко написано в Новом Завете, что скала – это Машех, а удар по скале – это прообраз распятия, что распятый Машех, и из него проистекли Вода жизни для всех людей. Помните, как Ишуа сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Но вот еще один момент, который я хотел чуть-чуть более подробно прокомментировать, и который здесь записан. Бог, стоящий над народом, там, э, на скале в Хореве. Гора Хорев. Знаете, в горах Хорев, у нее есть несколько названий, и другое название горы Хорев – это Синайская гора, и это не один такой пик коммунизма, это целый ряд гор, и по всей видимости, наш народ просто там в этом массиве, горном массиве, который назывался весь массив Хорев, ходил, и там, в этом месте, в истории Израиля, произошло много событий. Во-первых, Моше начал с этой горы, если кто-то подзабыл. И до этого момента это те же самые места, может быть, не конкретно то место, но те же самые места, где он, будучи пастухом у Итро, у своего тестя, увидел горящий куст. Это тоже был Хорев. Возможно, не вот это конкретное место, может быть, там 500 метров в стороне, может, 10 километров в стороне, но это было все в этом массиве. И поймите, пожалуйста, Итро и все его племя, живущие там, они знали, что это место необычное. И там ходили в народе, это горы Господа, или там обитает Господь. Это не случайно. Второе. Хорев. Есть такое выражение в иврите, в Исаие, Там написано в 61 главе, в 4 стихе Арим, арувим». То есть разрушенные города. Арувот, Арувот, Харувот, Харувот. Я когда говорю неправильно, шили, сразу хватается за голову. Хорошо иметь дома профессоров. Арим Харуво. Я понял. Я, вот, все сразу подсказывают. Нам, вышедшим из русскоязычного пространства, легче сказать Ха, а не Ха, харувот, харувот, херев, хару вот. А что я говорю? Что вы на меня все ругаетесь? Ну вот, у меня здесь почти пол общины сидит и на меня вот э, наезжают таким образом. Короче говоря, хорев от, переводится как разрушенное, и то место, там, где Моше видел этот куст Огненный. И там, где народ, это такое место было, его, наверное, попроще сказать, Азув, там все было в каких-то развалинах, может быть, там было что-то древнее, еще с Ноевых или до Ноевских времен какие-то строения, но там было все в раз... разрушенное, Харув, Харув, и они там находились, и, по всей видимости, даже внешний вид этих мест, он тяготил их, ну, как бы напрягал, потому что, знаете, ты выходишь в пустыню, и пустыня говорит к тебе. Это одно. А когда ты заходишь в какое-то место, которое немножко даже пугает, те из вас, кто смотрел «Властелин колец», помните, был там момент, когда Гендальф поднимается в место, в котором стали жить что-то нечистое. И вот он там в страхе, тебя там этого Наверное, там вот в этом Харув это было место, ну, напряжное. И вот посреди этого напряжного места мы читаем как минимум 4-5 раз в священных писаниях, что происходят вещи, где посреди этого разорения Бог говорит то он говорит «Моше». И по всей видимости, там не в той овечке потерянное было дело, а у Моисея состояние было харув Он был изможден этим сорокалетним ничего не деланием, с огромным внутренним потенциалом, с этими козлами и овцами. И он думал, там мой народ, и это приходило к ним. И вот он стоял, и вдруг куст загорелся и стал говорить с ним. И то же самое здесь, после Масаевы, Миреева, когда народ подзабыл, что случилось по выходу из Египта, чудеса и знамения, и все уже в 30-дневном этом карантине друг с другом, и надоели друг другу. Толпа блуждает по этому полукругу хара, Харева этого, и они внутри переругались, Масавы не зря это так названо. То есть они там ругались друг с другом, где Бог, где Бог, что это все за ерунда? И вдруг посреди этого Бог говорит, подойди к скале и ударь по ней, и стечет вода. То же самое обстоятельство мы читаем, случилось много столетий позднее с одним из величайших еврейских пророков Ильяху. Помните, он на горе Кармель, низвел огонь с неба и явил чудо Божье, а потом впал в полнейший хорев, разрушение, депрессняк, до такой степени, что ангелу пришлось сделать ему инъекцию силы, и он бежал, помните, он бежал, знаете, сколько он бежал там? 480 километров до горы Хорев. Как это можно 480 километров бежать? Мы вчера за шаббатным столом обсуждали это. И я рассказал историю, про которую записано, что в Австралии был мегамарафон 850 километров и 61-летний пожилой, ну пожилой, просто взрослый человек, 61 год еще не пожилой, пробежал и стал чемпионом. То есть это можно сделать некоторым, но... Ильяху пробежал 480 километров, но состояние его в душе было полностью харев, разрушенное. И там является ему Господь. И примерно те же самые явления, что Моше. Помните, Моше говорит Богу, говорит, я пройду перед тобою, и ты восстановишься, я наполню тебя этим величайшим откровением. Мы читаем про это чудо прямо здесь. И я хочу сказать, что когда мацав, ситуация в некотором роде финито толя комедия, когда ты уже просто хорев, когда все разрушено. Это место, когда Господь является. Когда Господь является, мы в Писании видим. Но я хочу здесь нас немножко уберечь от внутреннего популярного героизма, Некоторые читали всякие книги про героев веры. Все эти герои веры по сравнению вот с этими людьми Муше, или Авраамом, или Ильиягу. И у каждого из них был свой этот хорев. У Авраама был тоже хорев, когда он с Ицхаком поднялся на гору Мариа, чтобы за, заколоть Ицхака. Там у него был полный хорев. И, и, и Господь ему явился и дал ему овна. И тогда они сказали, вау, истина, Господь здесь. Ну, про Моше мы читали, про, Илья, про Иешуа, Иешуа Беннуна. Тоже написано, у него тоже был мацав Харев такой разрушенный, когда Моше умер, он с народом стоит. Только одно обетование у него быть, будь силен и мужественен. За ним стоят несколько миллионов человек, там впереди эти великаны. И он, ну да, я буду силен, мужественен. А что я с ними-то буду делать? Да, я сам когда-то был героем. Когда Муше руководил, я ему сказал, давай вперед, пойдем вместе с Гедеоном, мы это сделали. А сейчас я сам отвечаю за всю эту толпу. И вот он стоял, и вдруг видит кого-то. И тот говорит, что ты на меня смотришь? А он говорит, а ты к чей? Он говорит, я не ваш и не чужой, я вождь воинств Господних. И толкователи говорят, превоплощенное явление Иешуа вполне может быть или ангел Господень, но суть одинаковая. Когда во всем наступает полное финито, Господь является. Но я здесь наряду с толкованием вот таким вот слова Харев хочу сказать, чтобы мы сильно не бежали к такому состоянию, потому что не все из нас предназначены к такому состоянию. Не все из нас способны дотянуть и пройти вот такую вот точку. Некоторые люди, да, но их только метит сам Господь. И лучше быть спокойнее во всех этих обстоятельствах. По такому поводу даже в Откровении, в третьей главе, когда Иешуа говорит э, «филадельфийское общение». И это записано в стихах 7.8, Он говорит, знаю твои дела. Я открыл тебе двери, зайди и делай, что я тебе дал, но только помни, помни, что немного ты имеешь силы, но ты сохранил мое слово. То есть я думаю, что это для большинства людей. Хотя среди этого большинства есть индивидуальные герои, которые могут дойти до состояния харев." и там является им Господь во всей силе. Это вот то, о чем мы читаем. Это то, что случилось с нашим народом. И нам в данном случае не нужно себя провоцировать на такое состояние, а просто пользоваться тем, что случилось с нашими праотцами. Как пользоваться? Да оно уже внутри нас находится, потому что мы запечатаны тем их откровением. И нам только нужно сказать, Господь в нас это разверни, чтобы вера наша обновилась и укрепилась. Укрепилась водою, истекающей из распятого Машиеха. Только в этом странная сила, и даже наш еврейский народ, который не верит в распятого Ишуа, все-таки на основании Ишаяху нунгимэл, 53 главы верит, что из прокаженного, а это другое имя Машиха, также истекает сила, дающая победу. Еще один урок, который я хотел бы здесь разобрать. Я уже, наверное, слишком много времени разбираю. Нет, у меня есть еще пару минут. Следующий коротенький урок. Реально коротенький. Я его называю «Уроки язычника». Уроки язычника. И это все по пути к дарованию Торы, когда наша внутренность то поднимается, то опускается, то переживает чего-то. И вот в 18 главе книги Исход в стан Израиля приходит тесть Моисея, Итро, приводит ему жену, детей, которые прятались у него пока, Моисей, пользуясь совету внутренней разведки Масса, доставил своих близких у своего тестя, чтобы фараон не захватил его близких и не искушал Моисея. Ну, знаете, такие вещи. Твои близкие должны быть защищены, тогда ты можешь кидаться на танки. И вот Итро пришел. И старейшины, Муше и старейшины Израиля вышли, показали ему массу уважения, он оказал им массу уважения. Он говорит, а, слышал, мы все слышали, что с вами произошло, и вы для нас просто вечный пример. Потом Итро, наблюдая, как Муше пытается судить и изводит себя излишками работы, не пользуясь мудростью, не делегируя работу другим людям, все кладет на себя. И троему ему говорит, ты себя загубишь, и дает ему совет. 17, 18, 19 стихи 18 главы Исход. Ему говорит, ты измучишь себя, и народ сей, послушай слово мое, я дам тебе совет. Ты для народа будь посредником пред Богом, и представляй Богу дела народа, а все остальное раздай другим людям». Моше послушался, и все потекло как по маслу, но суть этой истории немножко в другом. И Я думаю, во времена Сферат омер, исчисление ячменных этих, есть один дельный совет, такой дельный ячменный совет. Уже несколько дельных ячменных советов мы получили, э, не рабчи, помните, да? А вот еще один дельный совет, не превозносись. Мы видим, что Израиль оказал полнейшее уважение Итро, а Итро оказал полнейшее уважение Израилю. Уважать это значит прислушиваться и учиться друг у друга. И здесь я хочу сказать, что бывают ситуации, когда некоторые евреи превозносятся на друг говорят: а у нас есть полнотатка, а другие говорят не евреи. Да ваше время уже давно утекло, все нам дадено. Поэтому случаю Апостол Павел в Римлянах в 11 главе с 15 по 18 стих говорит и следующую цитату о вечном призвании Израиля и говорит 17 стих «Если некоторые из отломились, а ты дикая маслина привился на их место, то ты стал общником корня, но не превозносись над природными, потому что Бог силен их привить». То есть друг над другом нельзя превозноситься. И дай Бог нам, вот во время этого сферат омера, научиться друг у друга и продолжать учиться друг у друга. Это постоянный процесс. Когда мы учимся друг у друга, мы назидаем себя, становимся мудрее. Никогда, когда мы как маленькие дети, я прав, я прав. Яир, нахон, так ты говоришь? Я, меня послушайте. Или другой говорит, я меня послушайте. А когда мы, а когда мы, Слушаем друг друга, когда мы слушаем друг друга, когда мы учимся друг у друга, когда мы берем пример друг друга и не обижаемся, тогда мы становимся мудрее, эффективнее, производительнее, ближе к Господу. Так же, как Итро научился от Израиля, а Муши от Итро. Слышим, да? И сейчас последний урок на сегодня, и это все случилось в самый момент, все в том же кругу массива горного хорев, когда народ уже вот, почти 46, 47, 48, 49 дней после выхода. И вот он, вот он, вот он, наступит 50-й день до финиша, когда Внутреннее преображение случается. На следующей неделе Дима будет учить, и мы послушаем, что он будет нас учить. Я не буду забегать вперед. Но вот последняя подготовка, последнее событие, которое происходит с нашим народом. Читаем 19 главу Исход, с третьего стиха. Мушев зашел к Господу, и Бог к нему возвал с горы, и говорит, скажи дому Израиля, возвести на сынам Израилевым, вы видели, как я сделал египтянам, и как я носил на орлиных крыльях вас и принес вас к себе. Вы знаете, вот это выражение, я носил вас на орлиных крыльях, оно очень теплое выражение. То есть так отец говорит своему сыну, своему маленькому сыну. И этого маленького сына можно чем-то обидеть. Этого маленького сына можно, ну, иногда там что-то не разбериха он обиделся. Но отец все равно носит его на орли. То есть Бог здесь говорит Израилю, «Вы мои маленькие дети, приготовьтесь, вбейте себе в голову, что я в любой ситуации ваш отец». И пятый стих, так, если будете слушаться глазом моего, соблюдать завет мой, и будете моим уделом из всех народов, то шестой стих, я сделаю вас царством священников. Вы будете не только моими маленькими детьми, но еще царство священника. А сегодня священство в глазах людей менее востребовано, чем быть там большим политическим или бизнесменом, или там артистом, там ты будешь петь э, какую-нибудь песню «Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю тебя», и твои просмотры будут 150 миллионов просмотров, или ты там будешь каким-то политиком, и будешь говорить какую-то лекцию, и там толпы священство сегодня менее востребовано, но мы знаем Божьи приоритеты. И вот его два обращения к нам. Три. Приготовьте себя. Прочувствуйте, что вы мои дети, малые дети. И я вас сделаю народом священников. Это то, что нам говорят священные писания, приготавливая нас к чуду соприкосновения с Богом, когда то Радхаим проникает в нашу внутренность, индивидуально и общно изменяя нас, делая нас принадлежащими Ему. Я могу вам дать подобные аналогии из Нового Завета. «Приготовь себя» — это то же самое, когда написано, и Дух и Невеста говорят, «Гряди, Мараната, приди, приди, Господь!» Или «Вы...» Дети Отца, говорит Ишуа своим ученикам, я иду к Отцу моему, иду к Отцу вашему. И Ишуа говорит, вы, царственное священство, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство Господа. Вот этих несколько уроков я сегодня подготовил для вас и хочу закончить Хочу закончить молитвой, чтобы мы могли просто пережить откровением эти слова. К сожалению, мы все равно работники, но роха Кодыш работает, чтобы очищать нас от этих мерзостей и от этих гадостей, чтобы мы научились вкушать совершенную манну и пить воду жизни чтобы чувствование принадлежности Небесному Отцу стали нашей реальностью, и чтобы каждый, не какой-то там большой или маленький или средний пастор, а каждый верующий ученик Иешуа знал, что мы все вместе, царственное священство, люди, взятые в удел, чтобы совершать, возвещать совершенство, призывавшего нас Чудный свой свет. Боже наш, помоги. Помоги каждому из нас. И варех лиха, дунай вейшемереха. Я и радонай в иху неха. Иса дунай пана вылеха. Ваясем шалом. Божем Иешуа Машях. Помоги нам Господь!